Всем привет, ребят. Продолжаем прохождение героев уничтоженных империй. Остановились на том, что подошли, нашли там чародея. Он сказал, что путь перекрыт э, к нашему городу, к горе мира, соответственно, горе Мир, который находится. Вот, поэтому наша задача сейчас будет пр прогрызть, так сказать, проход сквозь нежить. Эта миссия у нас на развитие. На севере войска нежити. Мне нужна ваша помощь, чтобы отстроить лагерь... И пробиться к городу. Мы тоже хотим вернуться в город. Конечно, мы поможем тебе, воин. Так, миссия на развитие, соответственно, будем развиваться и добывать э, всяческие ресурсы. Давайте-ка построимся мы здесь, наверное, все-таки с вами. Почему? Да потому что, во-первых, это побезопаснее, здесь много леса. Во-вторых, <laughs> во-первых, безопаснее, во-вторых, здесь много леса, соответственно, они никуда дергаться фей не будут, когда будут нам лес добывать. А мы пока встанем на защиту, будем защищать всячески наших с вами фей. Так, понятное дело, нам нужно будет еще, Давайте 20 феечек построим. Построим здесь, построим раз и два... А, не хватает, да? Не хватает ресурсов у нас на второй. Значит, ставим один пока. Точку сбора сюда. И делаем побольше копейщиков. В первую очередь. Потому что они нам дешевле здесь обходятся. Так, далее. <coughs> Дерево добычи ресурсов. Железо нам в любом случае пригодится. Остальных девчонок лишних отправляем. Добывать лес. Так, также с едой у нас будут проблемы, да? Поэтому... Еду нам тоже нужно будет как-то с вами добыть Так, давайте сразу улучшения начнем потихонечку проводить Которые нам тоже пригодятся А нашим чувачком, нашим Ильхантом мы, пожалуй, зачистим карту Потихоньку, помаленьку пойдем зачищать Вот отсюда, наверное, и начнем, пожалуй Так, пусть он там занимается своими делами а, чё? а, у нас не хватает зданий, которые дают жилые места. Как так вышло? Почему прямо на таком уровне развития у нас уже нет зданий? Очень интересно, очень, очень интересно. Так, первая атака. Ой, слушай, они идут так как с двух сторон, офигеть. Так, забираем здесь зелье. Здесь, видимо, больше ничего нет. Давайте-ка, пожалуй, вернемся на защиту. Охренеть, какой большой отряд идет оттуда. Так, и, пожалуй, перейдем-ка мы на нож, ребят, с вами. Очень большой отряд идет, очень большой. Нужно всячески нашим помогать. Сейчас мы будем развиваться с вами. И, соответственно, помогать ребяткам защищаться. Так, давайте сразу сюда пошлем вот эту здоровую. Сюда отправим поменьше. Вот так. Все отлично. Так, встаем обратно. Так, на, нашим молодым человеком мы тоже будем защищаться по максимуму Так, э давайте дерево поставим для добычи еды У нас очень-очень-очень-очень быстро ресурсы сейчас тратиться будут Так, железо мы добываем, можно поставить защиту Так, этих вернем обратно, они уже больно далеко у нас вышли Хотя нет, дряды, то пусть спереди стоят, они у нас ближний бой Так, соответственно, у нас еще Сейчас выйдет одна фея И не будет зданий для жилых мест Так, ну нам, да, нам нужно потихонечку Во-первых, почему три? Четыре швеи на дереве Почему три пишут? Очень интересно Очень странно, ну да ладно Так, неизвестно Когда будет следующая волна пока, да? Пускай наши пока добывают, мы продолжим с вами зачищать карту. Ой-ой-ой, сколько там всяких красивых ребят. <coughs> как так вышло, что... А, ну у нас сразу армия большая, потому что... Сразу армия есть. Так, э, защита есть, Отлично. Не останавливаемся на достигнутом Тратим железо по полной Еда у нас вроде как копится потихоньку да, Соответственно Нам можно будет немножечко поднаглеть Так, здесь у нас э, библиотека Давайте в библиотеку зайдем Посмотрим, что они нам могут предложить Так, во-первых, мы продаем Ненужные нам Заклинания И в ответ, ну, взамен мы ничего не получим Понятно ну, из того, что там есть, нам, в принципе, как-то не особо что-то нужно. Ага. Так, вторая волна пошла, ребят, давайте возвращаться. Короче, нет, мы зачистим карту попозже. Уж как-то больно... Больно сильно они прут на нас. Так, а лучники пускай пока с теми ребятками развлекаются. Так, ну у нас, в принципе, близко уже, да? Минус четыре, слушай, довольно-таки неплохо, кстати говоря, они у нас сносят-то у ребят. Так, с этими без проблем разобрались, очень хорошо. Но мы, кстати, всего по минус 1 снимаем копейщиками. Так, встаем обратно. Так, эльханта пока не убираем, на всякий случай кто знает, кто знает... Насколько сильно будет атака Следующая Те что не дошли что ли потихоньку Что-то подтягивается как-то да Непонятно У нас Прям очень мало ресурсов У нас причем еды Довольно таки немало Давайте мы, наверное, все-таки отправим На добычу Так, металл потихоньку копится Так, нет, мы не будем, наверное, не будем ставить Так, давай скорее Так, сюда мы, короче, поставим нашего героя А сюда мы поставим защиту Вот сюда, пусть здесь стоят И поставим им, наверное, оборону рубежа. Чтоб они там далеко не расходили. Здесь лучники, в принципе, свое дело знают. Они справятся. Нам самое сейчас главное выйти из... Из блока. <coughs> из соплай... Supply... <coughs> извините, Из соплай-блока, так сказать. Вот я сам лично вижу, что 6 человек должны добывать дерево. почему-то прописано 5. Не знаю почему. Ничего с этим поделать не могу, к сожалению Так, это тоже молодой человек сюда Здесь мы пока отменяем Так, дерево... О, еда есть Строим а -а -а Так, нам нужно 760 Железа и 500 Дерева Сейчас добыть Чтобы поставить еще один дом эльфов И увеличить количество Жилых мест На которые мы сможем рассчитывать Соответственно, этим мы сейчас и займемся. Так, Эльхант допускаю у нас потихонечку режет этих ребят. Здесь у нас защиты есть, они в принципе тоже справятся. Ух ты, вот это пришли те, которых мы совсем не ждали Но наши вроде как тоже с ними справляются Так, нам Эльханта нужно обратно вернуть У нас тут атакуют Шахту, нам нельзя ее терять Так, ну сейчас из плюса выйдут феи, которые будут быстренько нам ä, добывать ресурсы. Это очень важно. Нам, по сути, они сейчас нужны на этом этапе, даже больше не войска. Ну что, ну вот. Лучники постреляли. Дерева больше не осталось. Мы так из саплай-блока никогда не выйдем. В связи с этим. Давайте-ка мы лучников вообще уберем пока в начало. Они очень-очень сильно нам. Оо, это. Э, руинит добычу дерева. А нам ну никак нельзя этого делать. Так, девочку отправляем опять продолжать. <coughs> Ой, у нас. Ну, их все равно нам нужно уничтожать. Так, отправляем сразу. Здоровенную Волну льда Следом поменьше Ставим молнию И вызываем джина Хо -хо -хо. Мы сейчас им тут устроим Так, восстанавливаем все прочки Слушай, так он тоже херово так лупит-то Смотри нормально по минус 7 даже там где-то дают Ему неплохо Неплохо, неплохо Так, защитники, ребята, у нас остаются Все хорошо Добыча пошла, отлично Так, ну пока еще не хватает, ждем, пока ждем Так, у нас ничего А, у нас откатилось, но Так, давайте ставим раз Отправляем сюда магию льда ё йо йо, -йо, -йо, -йо, -йо. И нам плохо становится. Уходим, уходим, уходим, уходим. Уходим, уходим, уходим. Все. Так, можно тут немножко постоять, еще льда сюда закинуть. А вот теперь наглухо уходим отсюда. Слушай, нас так продавливают здесь. Сейчас у нас откатится магия света немножечко. Мы себе хп восстановим. И с этими заодно разберемся. Вот так. Отлично. Так, добыча идет. Мы как раз сейчас можем поставить вторую, второй дом эльфов, соответственно, и будет намного уже проще. Так, издали, издали покидаем по личам. Да, разобьем тоже эту башню, которая нас уже заколебала и катапульты в первую очередь вот так, хорошо зашло Так лучников делать не будем, останемся все-таки мы на на копищиках и, возможно, сделаем еще пентабров. Так, все, отступаем и меняем пока на меч. Здесь у нас как дела обстоят? Все хорошо, да? Угу. Эльфийки делаются, медленно, конечно, очень медленно, прям как будто вообще не делается. Так, давайте выделим парочку и поставим второй дом эльфов. Также выделим парочку, и давайте стоило кентавров тоже поставим. <coughs> так, еда потихоньку-помаленьку прибывает. Кстати, да, здесь реально остановились. А, потому что у нас опять лимит. Я понял. Ладно, сейчас все будет хорошо. Отлично. Так, э вас посылаем еду добывать. 6, в принципе, нормально будет как раз. Так, точку сбора поставим здесь. У обоих поставим здесь точку сбора. Домов, домов эльфов. Так, и у кентавров также где-то рядышком поставим. Сейчас они закончатся строительством. У нас, в принципе, жилых мест довольно-таки много прибавится. Так, что нужно нам для кентавров? Еда и металл. Ну, в принципе, то же самое. Давайте начнем с улучшений, пожалуй. Так. Он не может достать этих магов, потому что они, верно, как пришли. Кстати, они этих магов достать не смогут. Нам нужно в первую очередь с магами разобраться. Вот так вот. Все, там уже без нас разберутся. Это магия всех положит. Все, здесь защищаем. Так, этих они разнесут сами. Тут как бы помогать не нужно будет. Так, слушай, две, подожди, две. Давай-ка мы отправим вас добывать. Кристаллы. И тебя в том числе Идите, стройте шахту Так, еды нам пока не хватает Ладно, сейчас мы, наверное, сделаем еще одну яблоню Чтобы еда добывалась потихонечку Поближе где-нибудь вот здесь Так, сразу же туда вешаем Еще пятерых Вот так вот Пусть они идут заниматься лесом, ой, э э едой. Отлично. Делаем еще одно улучшение сразу. Всех остальных эльфов отправляем пока на добычу дерева. Потому что дерево у нас очень сильно проседает. Это не наши, да, эльфы? Нет. Нам их все-таки не дают. Так, можем лесную академию можем сделать Отлично, давайте-ка мы сделаем лесную академию Слушай, она одна будет долго делать Но нам не к спеху, нам все равно ресурсы сейчас нужны Все, а остальные пусть добывают ресурсы Так, у нас опять тут маги Отправляем ледяную стрелу Отлично, уходим Пока не будем ввязываться сюда в бой, то мы там давить начнем, отсюда прибегут другие, и нашей базе придет конец. Поэтому лучше здесь пока не рисковать и не торопиться. Спокойненько, аккуратненько разберемся сами, так, чтобы не мешали лучники, убираем их еще подальше. Так, вам, да, вам рекомендую, ребят. Скачать обычную версию без каких-то фан-ресурсов, потому что в обыч... обычная версия попроще. То есть, если хотите заморочиться, да, вот видите, то, что здесь, например, тратится... Здесь тратятся кристаллы, то есть вот этот вид ресурса для магов, то есть э -э магические какие-то вот... Ну, соответственно, личи его вот те же самые, если играть за нежить. Они будут тратить магические кристаллы. И тратится здесь дерево на... Выстрелы. Я не знаю, зачем это было сделано. Это просто нереальное количество нужно фей, чтобы добывали дерево, чтобы ты в плюс, ну, хотя бы на нуле стоял, не то чтобы там в плюс уходил. Поэтому это довольно-таки сложновато реализовать, скажем так. Так, добыча у нас потихонечку идет. Еда хорошо идет. Мы сейчас как раз... Давайте мы сделаем последние для эльфов-копейщиков улучшение Нет, давайте все-таки, наверное, их здесь собирать Пусть они тут собираются Они неплохо здесь собираются у нас Пусть так и остается Так, возвращаем обратно Нужно вот этого человечка перехватить Потому что он издали будет накидывать, а мы поставили им Держать позиции по минус 5 долбит, обалдеть Нормально? Нормально Так, дерево бежим добывать Слушай, можем произвести, наверное, давайте А нет, рано. улучшения пока не будем делать Пока не будем, пока будем копить А че такое? Ну так тогда Все, и обратно По какой-то причине убить мага не могли Странно, конечно. Ну да, ничего страшного. Так, наконец-то накопили. Сейчас производим, соответственно, улучшение максимальное. И можно будет копейщиков уже спокойно гру... загружать. Так, здесь у нас потихоньку, помаленьку делаются улучшения. Э, вернее, добываются кристаллы. Отправляем еще двух. Так, нам нужна помощь здесь. Так, ну здесь они справятся. Кстати, неплохо их так это разносят. Отлично. Мы не можем делать эти улучшения. Нам нужно накопить хотя бы на зачарование души кристаллов. Ай, да что ж такое-то опять они... Так, отправляем сюда большую магию льда... А сюда отправляем молнию. Это уж как-то больно они там охренели. Так, ну с этим и справиться нормально. Так, металл. Металл практически добыли на третье улучшение. Тоже хорошо. Отлично. Так, здесь для третьего улучшения потом. Сначала мы сделаем третье улучшение копейщиком, А уж потом и с ними можно вопрос будет решить. Так, Что у нас по добыче По добыче у нас в принципе все хорошо Можно конечно развивать дальше Шахты Но я глобально в этом не вижу никакого смысла Я думаю нам будет достаточно Сейчас как только мы запустим третье улучшение Можно будет уже начинать строить копейщиков И начинать атаковать Оставим здесь небольшой отряд для защиты Скорее всего даже вернем обратно Лучников Чтобы как раз они помогали в борьбе с магами, до которых мы добраться не можем. Так, третье улучшение практически закончилось. Наш герой куда-то опять улетел. А, ну понятно, наш герой. Он не утомим, он не может усидеть на месте. И жирную давайте отправим. Вот так вот. Накрыли так накрыли, вот это, конечно, я понимаю, шикардос Так, атака была совсем недавно, соответственно Погнали, можно начинать Так, здесь делаем первое улучшение кентаврам Хотя нет, стоп, давайте сюда Сюда, сюда, все, сбор сюда Потому что там у нас герой потихоньку, маленько вроде что-то пытается сделать Это первое И, соответственно, туда уже войска мы и будем отправлять он не может атаковать, потому что там... Нет-нет-нет, не будем, пока отойдем. Пока отойдем. Так, пошли, день, пошли, пошли, ребята. Отлично. Так, добыча пошла, все, мы возвращаем лучников. Ставим на холд, чтобы они, соответственно, никуда там не, б... не прыгали, не бегали. Так, кентавров тоже будем добавлять потихоньку, помаленьку, конечно, у нас... Не очень много металла добывается, но по одному, по два кентавра, я думаю, они будут выходить время от времени. Так, пусть сразу все, всю пачку разнесем. Отлично. Так, лучники подходят, кентавры выходят. Хорошо. Все улучшения здесь сделаны замечательно. Все, начинаем создавать поиска. Потихоньку, помаленьку нужно будет атаковать Так, с деревом у нас поскольку все хорошо Давайте мы знаете, что, что сделаем Поставим башню здесь Поставим башню Вот здесь Поставим башню вот здесь И вот здесь тоже поставим башню А, нам уже не хватает Что она дорогая получается Ну ладно, черт с ним Значит, три башни у нас будет. Четыре фейки, конечно, довольно-таки долго будут их ставить, но ничего страшного. Так, ресурсов у нас пока ни на что не хватает, по большому счету. Но нам больше и не надо. Так. Здесь тоже начинаем строительство. Так, у нас опять попал паренек-то. Вот так вот делаем. Возвращаемся пока Слушай, кентавры потихоньку Маленько выходит, хватает на них металла-то Я думал, вообще хватать не будет Не так, чтобы прям много металла К добыче дерева 900 еды Давайте, вложимся Так, не хватает, да, у нас на четвертую башенку Сколько она у нас стоит? 2700 дерева, ни хрена себе я понимаю тогда, почему не хватает. Вот так вот. То совсем уж там страх потеряли. Так, а не хватает ли нам еще на дом эльфов? На дом эльфов не хватает металла и очень-очень много. И нам его не хватит, потому что у нас на потоке... Производство э, юнитов, которые в основном исключительно металлы требуют. Поэтому да, к сожалению, слушай, всего два кентавра удалось создать. Не так-то уж это и много на самом-то деле. Так, к урону этой башни. Э, делаем однозначно э, урон башни. Потому что без этого мы далеко не уйдем. По минус одному там будут... Ой, вообще не... они падать вообще не будут. В таком случае. Так, нам же здесь дерево на строительстве не нужно. Нет, только еда. А здесь металл и еда. Все. Дерево можем спокойно тратить. У нас благо вроде как более-менее нормально. Плюс опять же к добыче дерева мы сейчас улучшение произвели с вами. Вот в идеале, конечно, вот это улучшение нам сделать. Да, с кентаврами беда, конечно. Прям беда. Так, у нас там парнишка-то опять неугомонный. Ну, давайте башню-то заберем, в принципе, а чего нет-то? Кстати, вот, дотянемся? Отлично. Хорошо. Так, возвращаемся. Сейчас ждем. Накопим небольшую критическую массу М -м -м -м -м, войск, чтобы была поддержка какая-никакая. Тем более у нас как бы на них улучшения хорошие стоят. И после этого можно будет выдвигаться. Отлично, здесь тоже делаем улучшение. Они пошли заниматься третьей башней Нам, кстати, на четвертую уже хватает дерева. Наверное, мы с вами... А, да, хватает Мы с вами ее закажем вот здесь Вот здесь вот Так, сейчас все подойдут Я заюзаю этот... Мол, нет, а то не там он по одной подходит, ну все нормально, можно юзать. Ой, слушай, какую какую ренч, охренеть. Лучников, не, лучников, кстати, не хватает. Надо поближе их подвести. Так, башня встала. Так, хорошо идут, хорошо идут. Но нам пока не хватает больше. Все, это пока наш предел. Все, что мы можем сделать, мы делаем. Нормально, слушай, нормально. Поднимается у нас дерево-то все-таки. Ну, сюда небольшой процент, потому что, опять же, ребят проскакивает. Это очень хорошо. Так, какой отряд На нас? 68, 2 кентавра, 68. До сотни хотя бы нужно догнать будет сейчас. Догоняем до сотни копейщиков и выдвигаемся. Так, башня завершена у нас, как раз кристалла хватает на ее улучшение. Ставим сразу же улучшение. Хотя, в принципе, в этом нет нужды. Давай сразу перейдем на меч. Слушай, все равно минус один даже с улучшением дают башни-то. Он по магам. Сколько у них защита от магического? 28. Ну, понятное дело, у нас атака 8. Ну, у нас хорошо будут справляться только лучники. Только лучники, да. Да-да-да. Ну вот, зато хорошо они будут бить по пехоте. Это очень хорошо. Нам, в принципе, большего не надо. Главное, чтобы они здесь хорошо справлялись. Так, ну ты чего там? Все. Так, возвращайся, давай обратно. Я ставлю его тоже на холд, пока что. Так, что у нас? Ой, по копейщикам здесь. 85. Маловато пока. Так, здесь практически закончено строительство. Тоже хорошо. Готово. Так, ставим сразу улучшение. Феечек отправляем обратно на дерево. Все, вперед. Уходите, уходите, не мешайте нам работать. Все, все улучшения здесь поставлены. 92 еще немножечко, еще совсем чуть-чуть. И мы выдвигаемся. Замечательно. Так, все у нас добыча полностью идет. Все хорошо. Все, у нас критическая масса была достигнута, но приперлись. Так, поменяем к нему на меч. Давай, беги, помогай здесь. Ой, как слушай, как они хорошо их вырезают. Все, никого не осталось. С лучниками эти сами сейчас разберутся. Ой, с магами. Так, все. Все, да. Отряд у нас есть. Поехали. Поддержка есть, так что, соответственно, мы теперь самостоятельно можем с кем угодно разобраться. Так, эльханту давайте поменяем на <coughs> меч, пускай он танчит, а ребята у нас в качестве поддержки будут. Мы будем сейчас разносить все здания врага, а наши товарищи будут нам максимально помогать в том, чтобы <coughs> не выходили ребята еще дополнительно оттуда. Так, первое есть... так все пока атакуем дальше так отряд у нас будут пополняться пополняться но это не проблема заодно как раз у нас еще металл подкопится. так вроде нормально быстренько берем лук зачищаем здесь так ребята у нас справляются отлично Разносим им. Все, здесь разносим. Так, и атакуем. Так, а мы э э тем временем максимально быстро стараемся уничтожить их здания, с которых они выходят. Вот, вот в первую очередь, вот, вот, вот это вот анти антимаги. Так, башню надо уничтожить. Башня дает... обилку все, наши пошли, отлично Отлично Так, и то здание нужно срочно уничтожить Так, хорошо Теперь зачищаем остатки Так, здесь у нас башня Лича Атакует, ее тоже уничтожаем так, давайте атаковать вот, вот эту местность Ой, слушай, как же долго ее атаковать-то Все, готово, отлично Как же хорошо эта обилка по нам нафигачила-то <связь> Так, лиш, лишнее, лишнее Сюда, сюда, сюда Так, нашим, нашим героем мы зачищаем здесь все. Справляются? Ой-ой-ой-ой-ой. Отлично. Отлично, наши справились Вперед Так, здесь нужно башни сейчас разнести максимально быстро Вот, чтобы вот таких обилок не было Они боятся И уничтожить забор, чтобы они могли через забор спокойно проходить Не вокруг, отлично, все Пожили, наших-то не смотри. А это у них обилка-то непростая, похоже, ребята. Эта обилка вызывает, судя по всему, она после уничтожения. Так, подкрепление. Отлично, отлично. Подкрепление у нас есть. Вызываем подкрепление сюда. Так, сбор здесь. Сбор войск все сюда. Отлично. Я сейчас Эльхан там все зачищу потихонечку Ну как потихонечку Чем быстрее тем лучше Ага, все Забор уничтожили, последнюю колонну разносим Ничего здесь не пропустили Ничего для нас тут интересного не оставили так, интересного, судя по всему, ничего нет. Так. <смех> Отряд пришел. Добыча идет. Тут все хорошо. Подкрепление у нас тоже потихоньку, маленьку создается. Вот, 4 кентавра уже хорошо. Так, проносимся здесь. С нашими войсками. Так, туда нам пока не нужно. Ты тоже давай беги сюда, пока что нам. Нам здесь помощь больше потребуется. М -м, кентавров сильно бьют. Подожди, кентавров бьют сильно. На кентавров мы отлично. Мы накопили кристаллов. Сейчас у нас защита кентавра будет побольше. Слышите, это наши умирают. Так, а ну-ка быстренько помощь. Быстро помощь. Восстановим хп нашим ребятам. Сколько полегло. Охренеть. Так, в атаку. Отлично. Двигаемся дальше. Так, замок нужно уничтожить в любом случае. Хорошо. Вот она, еще одна база, которую нам нужно уничтожить. А атакуем ее сразу же, в первую очередь. Так, Эльхан, там стараемся максимально быстро уничтожить. Во-первых, все башни. И все катапульты в том числе. Как сильно лупят, а? Отряд-то, кстати, сильный. А ну-ка, давайте-ка мы подкрепление-то приведем. наше волшебное. Так, так, так, так, так. Очень сильно, очень сильно наших, очень сильно убивают. Скорее, скорее. Не хватило, ладно. Воспользуемся магией помощнее. Так, вот, нужно уничтожить, да да да да да да да вот эту башню нужно уничтожить, в первую очередь. Все, теперь помогайте здесь. Так, отряды потихонечку выдвигаются, хорошо. Сейчас потихоньку маленько прибудут. Как-то странно они, конечно, это разделились, непонятно почему. Все, магию сняли. Она все еще действует, конечно, но уже не так критично. О, подкрепление потихоньку идет. Потихоньку, помаленьку подходят, ребятки. Хорошо. И лучники пошли работать. Так, наше дело в первую очередь уничтожить здания. Все здания, чтобы ни одна живая душа больше оттуда не вышла. Отлично. Так, по дороге здесь, здесь все. все. Так, ребята, отлично. Так, пусть они пока собираются, мы здесь займемся быстренько своим делом по карте, пробежимся, посмотрим, чего тут, чего нет, чего, что мы успели с вами зачистить, что нет. Но в принципе, тут все. В принципе, вот, здесь у нас зачистка прошла, здесь у нас ребятки на всякий случай остались, давайте их вот сюда приведем на защиту. Кто знает, кто откуда там может прибежать в данный момент, непонятно, пока. Слушай, вот это да. Мы вообще нифига не сняли практически. Вот это мощные ребята. Так, э -э, поскольку все в сборе, мы стоим здесь. В принципе здесь мы зачистили все А, слушайте, вот это нужно здание Можно уничтожить, пусть бегут, бегут Неуклюже. И уничтожают то здание 700 хп мы сняли Чуть меньше 700 <coughs> Успеваем отходить До того, как он удар свой наносит Это хорошо А, кстати, да, мы еще, наверное, в прошлой серии, да, предел по максималь... максимальный уровень-то набрали в этот раз Так, ну эти пошустрее вроде как отлетать будут уже хорошо В этих вообще, наверное, можно мощно влететь Там бурсы как раз еще стоят Так, что у нас здесь? Здесь отлично Здесь мы все уничтожили Здесь есть ли что-либо? Нет, вроде как ничего не осталось Сюда мы нагрянем сами Самостоятельно все зачистим Здесь у нас пусто В принципе все, отлично Так, что мы взяли? Мы взяли эликсир магии У нас совсем немножко места, кстати, осталось Давайте-ка мы немножечко поюзаем Всяких вот таких вот зелий Сейчас убьем самого жирного У них тут И наверное перейдем на меч Хотя мы только по одному Урон-то да, наносим в итоге получается О, вот здесь масса, масса пошла Так, давайте сразу их Немножечко прорядим еще в центр немножко добавим. Вот. Э -э -э. Эликсир Берсерка. Защита от всего по минус 40%, зато урон и скорость атаки увеличивается. Кстати говоря, тоже переделанный эликсир. В оригинальной версии этой игры такого там не было. Он просто давал урон, по-моему, плюс 50%. К скорости атаки не помню, но Каких-то дебаф... дебафов не было ну, то есть, соответственно все... все показатели, все статы только в плюс росли Но это уже совсем другая история Мы в любом случае Сейчас акту... ну, актуальную версию Рассматриваем в данный момент которую. Ну, в любом случае можно получить И предыдущую версию игры Так что, если кому-то будет интересно И кто-то захочет именно самую первую версию игры пройти, то, пожалуйста. Так, с этой частью карты мы разобрались. Ой, это, до сих пор у нас выходит, ребята. Это, это сколько получается, мы нам ребят положили. Так, здесь у нас ничего можно, кстати, поделать. Пока за еду, всякие э, улучшения. Урон Фей нам не нужен, защитить все зданий, в принципе, тоже не надо, пока нет актуальных, хороших каких-то, да? Улучшений, которые мы можем сейчас использовать. Ну, ничего страшного. Так, пойдемте быстренько зачистим карту. Все как вы любите, соответственно, делаем. Наверное, да? Ну, если не любите, а что делать? Играю же я, ха-ха-ха. Угу, нормально Трупоед нам вообще максимально не страшен Минус 27 аж Да вы что водите, что ли? Все пока Так этих ребят мы тоже убиваем Когда-то в первых частях они нас просто Ложили по полной Смотрите что мы сейчас делаем с ними в данный момент времени хм. Еще и застревают ребятки Ну бывает бывает Так, вестиное кольцо. Противники, атакующие обладателя кольца в ближнем бою, получают один урон за каждый. Не дочитал. Один урон за каждый свой удар. Эффект несколько несколько лет суммируется. Ого, кстати говоря, тоже не помнил, что была такая вещь. Так, отражение урона, регенерация здоровья минус 1 скорость атаки плюс 9, регенерация маны плюс 6. Ну, наверное, мы ни на что его менять не будем, мы его продадим. Ну, единицы урона не так уж и много, скорее вообще не нужный параметр. Для кого он нужен? Ну, в принципе, для какой-то крит-массы э -э нежити. Ну, из обычных скелетов, да. Для них еще как-то пригодилось бы. А для других она не нужна совсем. Поэтому мы останемся в любом случае... С тем пока набором, который у нас есть, потому что он мне нравится больше всего. Охренеть, смотри, сколько тут всяких, всяких разных тварей насобиралось-то. Блин. Я вообще не планировал атаковать тех ребят. Ладно, попробуем пачку на себя загреть Посмотрим, что из этого получится. Сразу же атакуем максимально циклопа. По возможности. давайте-ка вызовем... Голем, а то он совсем что-то приперлись Стоят тут что-то Нервничают как-то непонятно И замедлим их Немножко, что-то они вообще тут Отлично Вау, вау, вау, зачарованный меч Так, ребят, сейчас сначала возьмем его, а потом почитаем, что он нам дает Слушай, как же быстро они его положили А со мной что творится? Со мной ничего хорошего так, давайте-ка сразу Класс. Уничтожаем в первую очередь Троли Или там, там циклоп, наверное, был, не тролль Так, хп, слушай, у нас стремительно хп уходит Нам пора уходить Если сможем Хорошо Так, так, так, так, так Тихо, тихо, тихо очень нервные. Во-первых, да, нам нужно пауков подальше убивать. Они своим ядом все еще очень много урона нам наносят. М по минус 50. Потому что он не контрится никаким, никакой защитой, этот навык. Соответственно, сколько мы уничтожили этих пауков, и они все взорвались об нас, поэтому у нас ну, мгновенных ХП слетело. Сейчас еще минус 50. Но это уже не страшно, отлично. Эликсир воина Так, у нас хватает на него места? Да, последнее место осталось Во-первых, давайте ставим сразу же Ух ты, куда это мы? Да Наша дальность атаки позволяет нам уничтожать цели очень далеко Но есть и минусы среди всего этого Достаешь тех, кого вообще не планировал трогать пока что Особенно вот этого вот молодого человека Потому что у нас хп практически нет А он нам даст так даст, наверное Так, отходим еще. Как же долго он за нами будет двигать, интересно. Так, ну, слава богу, места для отступления у нас с вами предостаточно. Отлично, все. Ну, тут он уже не жилец. Сами понимаете. Замечательно. Еще один отвар, эликсир. Давайте-ка мы заюзаем эликсир регенерации. Пускай у нас хп увеличивается. Быстренько добьем как раз здесь магов, которые нам мешают. Так, он пока никого не достает. Давайте пока он никого не достает, посмотрим, что за меч нам выпал. У нас в данный момент сбалансированный меч. Урон плюс 8, скорость атаки плюс 20. Рукопашная атака типа режиме рубящей. Теперь зачарованный клинок. Урон плюс 7, защита от колющего 8. Максимальная мана плюс 8, регенерация мана 4, силы заклинания 7. Ну, в принципе, наверное Не сказал бы, что Не сказал бы, что он нам особо нужен Наверное, мы его все-таки продадим Давайте-ка сразу сбежим, кстати Здесь у нас мастер артефактов Продадим все, что нам не нужно Зато посмотрим, что тут в продаже есть интересного Так, продаем все это дело Нам это все не нужно Оп, стоп, чуть меч свой не продал Это бы сейчас было смешно Перчатки силы медведя. А у нас рукавицы молотобу... У нас лучше рукавицы в разы. Скорость передвижения, скорость атаки. А это у нас регенерация здоровья, максимальное здоровье. Ну, слушайте, тут ни на что... ничего и не на что менять, я так скажу. Нечего нам покупать. Мы все продали, поэтому пойдем вперед. Одни маги практически там остались. Сейчас мы их быстренько поврезаем чтобы они нам время не тратили Своими бесконечными хилами Своих войск По-моему, все Так, и уничтожаем, соответственно, все их здания Нам такие соседи не нужны В Атланте Мы как-то и без вас хорошо жили И собираемся продолжать хорошо жить Скажем так. Так, а что у нас здесь? А, а у нас здесь ничего. Да, мы здесь были только с той стороны предыдущей серии, если кто-то не понял, что это за место. Так, здесь у нас тоже ни ящиков, ничего, да, вроде. Кромешная пустота. Да, здесь тоже брать нечего. Окей, идем дальше. Так, здесь ничего ли мы не пропустили с вами? Слушай, как-то подозрительно. Неужели вообще ничего нет? Всякие вот грибы красивые растут там, как полагается. А какая-то пустота непонятная. Да, и правда ничего нет. Ну да ладно, давайте дракона убивать. Два дракона здесь у нас живут, да? И в принципе это последние Чу чудища на этой карте. Очень хорошо. Что у нас по 130 урона? Неплохо. Неплохо Но сейчас уже не так страшно Раньше было страшнее А если еще мы... А, его нельзя Он этой магии Его не возьмешь Так, эликсир стойкости Что мы можем выпить? Давайте выпьем еще один регенерации эликсир Надо, кстати, будет эликсиры есть у нас эликсиры, защиты какие-то. Да, вот эти надо будет повыпивать потом тоже. Среди каких-нибудь миссий они... Так, драконий шлем. Интересно, сейчас почитаем, посмотрим, что он нам даст. Так, что у нас за шлем? Защита от колющего 2, отрубящего 1, магического 4, максимальное здоровье 30, генерация 3. Этот. Магического 14, максимальное здоровье 180. Урон и силы заклинаний очень сильно просаживает. В ответ дает, в принципе, неплохие статы, но мне максимально не нравится, если честно. Давайте мы его продадим. Урон отнимает, во-первых. И что он еще отнимает -то? я уже забыл. Силы заклинаний. Наоборот, хотелось бы, чтобы сила заклинаний-то помощнее была. Поэтому Нет. ХП, конечно, было пожирнее, но ничего страшного, нам в данный момент все равно хватает. То есть, когда дойдем до каких-то более мощных миссий, тогда уже и будем решать, что нам делать дальше с, э, непосредственно с ХП. Так, вот он, заборчик, да? Отстроенный ими. Сейчас мы сюда прибежим. Быстренько же прибежим, да? Мы, в принципе, довольно-таки... Быстро сейчас передвигаемся Да, у нас с вами видос почти на час получился я, как, я хотел разделить эту миссию Чтобы по полчаса, но потом только вспомнил Да, как много здесь всего интересного Можно сделать Здесь развитие нужно То есть я показал только часть развития На самом деле развитие будет проще По, по большому счету Как минимум из-за дерева То есть дерево здесь тоже решает Для строительства то есть массой можно бы давить здесь спокойно. Но поскольку лучники очень много дерева в начальных этапах съедают выстрелами, очень сложно реализовать э, режим строительства. Так, уничтожаем все. И подводим наши войска сюда поближе. Так, сносим, сносим стену. А ч ⁇ как далеко, поближе? Давай встанем и снесем стену. А вы давайте ворот убивайте. Ха. Отлично. Все, мы зачистили. Вот пожал вот и ворота, да, в город. Мы добрались. Эльхант, ты жив? Я уже не надеялась увидеть тебя, но все же уговорила отца отправить отряд на поиски. Скоро в городе состоится совет. Идем быстрее. Да, мы наконец-то добрались до города, слава богу. Здание очень красивое у эльфов. Конечно, вообще замечательное здание. Красиво все так сделано. О, это вообще здание шикарное, кстати. Но его нет в строительстве, к сожалению. Здравствуй, вас, братья! Тьма покрыла нашу землю. Нежить заполнила весь Атланс и сеет смерть. Наши города в руинах. Войска разбиты. Враг подступает со всех сторон и вскоре прорвется сюда. Немедленно отправляйтесь в лагерь беженцев и призовите в наши ряды всех, кто способен держать в руках оружие. Нет смысла. Что? Нам не остановить нежить. Даже опытным воинам не выстоит перед ней. Что же говорить о мирных жителях? Они погибнут, а войска мертвых лишь пополнит свои ряды. Он прав. Я видел собственными глазами. Вражеские маги превращают павших воинов в ходячие трупы. Молчать. Это приказ. Он обсуждению не подлежит. Наша единственная надежда – тайные знания друидов. Ты веришь детским сказкам, следопыт? Нет, это не сказки. Только древний Оракул знает, как навсегда покончить с нежитью. Ты бредишь подобно Нору следопыт. Неужели ты думаешь, что я поверю россказням давно выжившего из ума друида? Его ум яснее твоего. Довольно. Это твой последний шанс. Или ты выполнишь мой приказ, или будешь объявлен предателем. Обрекать наш народ на верную смерть — вот предательство. Как ты смеешь... Убирайся! Я изгоняю тебя из войска следопыт! Отец! Эльхант, постой! Я поговорю с отцом, и он позволит тебе вернуться. Зачем мне возвращаться? Твой отец слишком упрям. Я сам отправлюсь к Каракулу. Эльханты, я... Я понимаю, Лана. Тебе нужно оставаться с отцом. Надеюсь, мы еще встретимся. Мне так жаль. Так, Эльхант отправляется на совет в город Звенящей Воды. Мы добрались до города Звенящей Воды в этой серии. Что будет дальше, увидим в следующей. Вот, вам спасибо, что смотрели. Если все понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик. Подписывайтесь на группу ВКонтакте и группу в Телеграм, которую я также недавно создал. Все туда буду выкладывать, новости и так далее. А вам здоровья, любви, удачи. Пока.